Приветствую вас, дорогие друзья! Все говорят о переходе планеты в какое-то другое измерение, в другую матрицу, в другое пространство. Что человечество, соответственно, тоже должно перейти. Какая-то часть людей не сможет, какая-то сможет. Об этом... Не говорит сейчас только ленивый. Очень много называется признаков, очень много знаков, очень много дискуссий по поводу того, как это должно происходить, в каком контексте, что должно происходить с человеком. Его осознание, его высветление, освобождение, раскрытие, творчество, потенциалы и так далее. Говорится о том, что это достаточно долгий, длительный процесс. Каким-то волшебным образом мне показали... Заключительную часть одного из таких процессов перехода. Меня самой. Не сочтите меня сумасшедшей. Я просто пришла на прием к массажисту, достаточно родному, близкому человеку. И вдруг в процессе получение этой процедуры. Мне говорят, мои высшие, включи планшет, включи запись, пойдет чинилинг. Я понимаю, что пойдет чинилинг. И дальше мне показали то, что показали. Именно вашему вниманию я этот фрагмент предоставляю. С моей точки зрения удалось зафиксировать заключительный этап перехода человеческого существа в другое измерение. Именно об этом, и эта запись отрывок. Мне будет очень интересно, если вы поставите пальчики вверх или наоборот вниз. Таким образом, я буду понимать. Насколько это интересно моему слушателю. Задавайте вопросы. С удовольствием на них отвечу. Благодарю. Они мне показывают, когда ты привыкнешь к этим вибрациям и к этим энергиям. И они мне показывают, м -м -м, будь проще, будь проще, и, и, и показывают такого человека, который, ну, все с юмором, все легко, все... М -м -м, они мне показывают, возвращаем. Возвращайся, почему? Смотри, как интересно. Они показывают не возвращайся в личность, они показывают возвращайся в человека. Как интересно. А что, разве человек и личность разные вещи? Они говорят, да. А, и они мне сейчас показывают, что личность во мне растворяется все больше и больше. Ее как таковой Офигеть. Личность растворяется полностью, когда человек совершает переход. Она перестает быть. Остается дух и человек. Офигеть. Личности нет. Нет ее каких-то личностных характеристик. Вот такая, такая или такой, такой, такой. А, остается человек и дух, а в человеке есть дух, а в, а в самом человеке есть вообще все, все качества, любые. Все. Сейчас поправляют световые. Любые световые качества остаются и нет каких-либо ярко выраженных или давлеющих, или превалирующих. Все стоят в равной степени. в человеке проявлены одинаково. И таким образом личность, как таковая, исчезает. Есть просто человек с полным, Спектром и набором цветовых качеств. Все. Классно. Прикинь, личности нет. Хорошо, а ум? Они говорят, а ум твой? Они сейчас мне показывают. Они мне говорят, вот смотри, сейчас происходят в нем такие процессы, он же не закипает. Я им говорю, нет. Они говорят, потому что он переформатирован так же, как и твое тело. Он перестроен, он готов к восприятию этой информации. И они мне сейчас показывают, осталось небольшие доработки. Они мне говорят, они доработаются в процессе... И говорят, месяц. В процессе месяца. Поэтому и они мне показывают, ум ⁇ это лишь инструмент человека, а не личности. Его оставляют как инструмент, но уже высокочастотный инструмент. Они сейчас показывают мне, что личность растворяется полностью. Полностью. И дальше они показывают, а теперь посмотри, насколько ты как человек становишься коммуникабельной, восприимчивой, свободной, легкой. Все принимаешь, все отпускаешь, ничего, ни, ни на что не заморачиваешься, ничто тебя не дергает, ничто тебя не цепляет, ничто тебя не вне... Ты пребываешь в благости, гармонии, любви все время, все 24 часа в сутки. Отлично. Офигеть. И они мне говорят... А, все крючки сидят в личности. Конечно. Все крючки, которые цепляют, и которые возмущают, и которые напрягают, и так далее, и так далее, боятся там и вообще все остальное, они сидят в личности. А в духе и в человеке этого нет. И сейчас идет... Не поверишь, я сейчас вижу, как моя личность, она сопротивляет, ее растворяют, ее просто растворяют, она сейчас практически прозрачная уже, ее растворяют, а она сопротивляется. Я спрашиваю у них, что сопротивляется, я же не ощущаю того, что у нас они говорят субличности, они же это составляющие... Они, же личности. Да, они составляющие личности. И они говорят, сопротивляются они, потому что это древние аспекты. И они самые дальние, поэтому они так и до них. Прикольно. Сейчас мультик перед глазами, как это, кто убил кролика Роджера, и там, когда мультяшка, когда выливался какой-то сироп, если это мультяшка, он начинал растворяться. Вот то же самое. Прикольно. Офигеть. Ну все, теперь народу на, на станет полегче. Он не будет так получать. Да? Не знаю. Давай зададим вопрос. Давай. Так, хорошо. Я тебе говорю, ура, мы тебя больше накосим. Дядя Федор приехал, ура, мы тебя больше нет, они говорят о процессе, которые идут в народе, в людях. Ты их активируешь, и это к тебе не имеет никакого отношения. В тебе больше ничего не будет расстраивать, расстраивать то, что тебя расстраивало раньше в народе. А их проблемы... Они должны будут решать по-своему. И ты, они показывают мне, что сейчас тебе нужно быть максимально осторожной, научаться уже в этих новых вибрациях, в этих новых энергиях. Они мне опять показывают, что тебе достаточно вот так сделать пальцем, и человека проштырит. ну не надо экспериментировать. Не надо. Вот. И, и они говорят, что поэтому мы тебе предупреждаем, что быть максимально осторожной, потому что активировать ты будешь. Нет, Лена, легче вам не будет. Кому? Нам да. будет быстрей. Да. Они такие говорят. Да. Легче да. вам не будет, вам будет быстрей. Этим будет легче. Ну правильно. Быстрей. Время жить. Будет быстрей. Сейчас быстрее важнее, чем легче. Вот сейчас быстрей. Они говорят легче не будет, будет быстрей. Ну хорошо. Большое спасибо, принимай с любовью. <с только они сюда. О, Мне опять не рассказывают. Осторожно, осторожно, опять они не осторожно. При... Они мне говорят, нет, они не мне говорят, привыкай, привыкай. сейчас тебе не надо будет осторожно. <рес> тебе надо расслабить ручки куда-нибудь назад. Вот это самое. И вот лякшу. Ля, а тут башка выше меня. И она там уже кого-то рулит, кого-то чешет, понимаешь? Сейчас вот с тобой работают. С каких-то ушиков или видочек стоит волосов убираю. Ну спасибо. Пожалуйста. Что показали, то рассказываю. Сказала же. Под запись четко. Да, под запись. О, между прочим, это эти, скажи мне, ой, присоски какие-то, припиявки какие-то. Они говорят на каналах. Сейчас они мне показывают, тебе достаточно сосредоточить сюда внимание. Но внимание это ладно, но прежде чем сосредоточить внимание, нужно же еще уловить. Теперь же тебе рассказали, где тебе еще... Уловить. А как уловить? У тебя будет голова чесаться. Нет, они мне показывают. Они мне показывают. Во мне встроен. Они мне показывают. Такая антенна. Вил, вил, вил. Улавливатель. Они его называют улавливатель. Они мне говорят, ты будешь э, фиксировать. Ты будешь фиксировать. И... Ну и когда буду фиксировать, мне достаточно будет туда обратить свое внимание. И сразу же они, это... да, пойдет, пойдет... пойдет пойдет, до 380, и они да, сразу... И все, и все, они подпадают. А? Мне показывает, это будет происходить быстро, легко и, и опять быстро. Сейчас не будем проверить, Ну хорошо, давай. Ну все, они просто обсыпаются и все. А что, куда? Они не будут обсыпаться. Ты так сидишь на столбе, и потом тебя такой пум, и ты такой... Ну все, так раз, раз. Я просто волосики почупаю. Я главное, руки убрала, чтобы мало ли что. Чтобы заодно тебя не простырило. Да, да, да. А что ты опять расслабься, все, поработала? Хватит. Uh -huh. Просто мне их надо было находить, понимаешь, я же их, как это сказать, там. Uh -huh. то, то вижу, то не вижу, понимаешь? А сейчас видишь. Нет, у тебя волосики просто сейчас вот светятся. Сейчас вот я их трогаю. Вот я провожу, и они так раз вот и засветился. Раз, а, а.. -а, -а. А до этого они какие-то были такие вот, ну, э бесконтактные. Ну, то есть, вот я просто, как по проводам обесточенным таким водила. Сейчас они мне отзываются. Сейчас от, от головы пошли... Ой, пошло наверх, наверх, наверх. Связь, связь, связь. связь Такие так... И потекло, потекло, потекло, потекло. Сейчас вообще башка перестала иметь форму которую она имеет. Она вообще-то какие-то какие ветки со звездочками. Они световые, световые. Все, свет, свет, свет, свет. свет. И наверх, наверх, наверх как языки пламени, и, и пошло туда-туда-туда наверх, пошуровало туда наверх, куда оно летит, оно летит, оно летит, ух ты, оно такое большое, пошуровало, вот туда, Но пошуровало сейчас туда к духу, вот там где это все сотворяется, а там уже другие процессы. А что ж там такое вращается? Там сейчас над этими всеми процессами стало вращаться, что такое носится такое с такой быстрой скоростью, что такое носится какие-то шарики носятся там. Быстро, быстро, быстро. Сейчас же мне сказали, вонзиться в твои эти мозги. Вонзитесь уже. Вы мне мешаете. Ты там занимаешься своими процессами. Можешь расслабиться. Вот лечь так, чтобы у тебя голова не была. Вот, чтобы тебе было удобно, да. Но, и чтобы тебе вот, вот вот тут не напрягалось, вот здесь. Вот. Да, все, пожалуйста. Вот все, да? Да. да. Можно? Ага. Так, что а ж там крутится? А вот если раньше я мозги чистила, чухала, и они были как губка, да, как мочалочка, угу. то сейчас это такое вот желепудинг. Да, прозрачный. Интересно, от, от, Нет, он, он местами прозрачный, местами как молочный. Или, или мне надо этот молочный... А или... они мне сейчас показывают, что в ближайшее время, ты будешь чухать уже даже и не жалей, не пудинг, они мне показывают вот как хрустальный череп. Вот они и такое показывают мне. М -м -м. И я не спрашиваю, почему так. Они мне показывают свечение. В такой конструкции черепа яркость свечения увеличивается в разы. И она, они показывают, как это происходит. А яркость свечения это... Это чистота сознания. То есть это высокая частота сознания, высокая частота осознанности. Ну, грубо говоря, это высочайшие знания. Пусть будет так. так для, для упрощения. Но они опять настаивают. Это высокая частота сознания. Опять они мне повторяют эту фразу. Нет, они говорят, должны все слышать, должны слышать все, должны слышать все, что человечество должно стремиться к высокой чистоте сознания, к высокой частоте и чистоте сознания. Вот. Я у них спрашиваю, чистота понятна, они мне показывают, что это свет, прозрачность, а, а частота это вибрации, вибрации, магнетизм, электропроводимость, это все оно. Они показывают, что у трехмерного человека сознание находится э, над головой, висит над головой. А у человека совершающего переход или совершенного перехода. Сознание опускается внутрь его тела, то есть в черепную коробку, но черепная коробка должна быть вот такой. Прозрачной, да? Прозрачной. На, на Мне просто неудобно говорить. Да. Прозрачной. И вот они показывают, почему... Хрусталь. Почему мы находим на планете Земля сейчас хрустальные черепа? Они говорят, хрустальные черепа это черепа вознесенных людей. М -м -м, знаю, что... Это черепа вознесенных людей, которые оставались жить на планете Земля. Они показывают что многие из них пришли в таком состоянии сюда, на планету, угу. а кто-то из них сделал это здесь, на планете. Супер. У тебя пальцы тоже сейчас вот такие, стеклянно-прозрачные. <связывая> Поэтому... Вот, они потому и говорят, что у обычных людей сознание потому и находится над ними, а не в их физических телах и не в их уме, грубо говоря, не в их мозгу, угу. потому что мозг и тело низковибрационные, а сознание не может там жить. Поэтому, как бы, оно находится э, в седьмой чакре и на уровне над головой. Будь здорова! Точно. Это точно. Это правда. И лишь когда человек совершил переход, то с его физическим телом происходят такие серьезные трансформации что его черепная коробка становится кристаллической, то есть хрустальной. Mm -hmm. И тогда сознание может опуститься внутрь и воссоединиться с умом. И тогда личность уходит полностью и остается дух и человек. А ум становится высоко вибрационным инструментом. Вот так это все происходит. Необычно. Они говорят, эти знания люди обладали этими знаниями и раньше, но у вас был момент, когда вас полностью накрыла, они мне показывают и потоп, и энергии, вообще все показывают, землетрясение, вообще лава, в общем, ну все, что может быть на планете, и в этот момент нас накрыла, и мы все забыли, угу. мы все забыли и забыли эти знания в том числе. А сейчас нам возвращают эти знания, потому что нас возвращают в, свето, в наши световые тела и, воз, и возвращают нам эти световые знания. Нам показывают туда, куда нам нужно стремиться, вот что они говорят. Вот они сейчас мне показывают, они говорят, вот посмотри, обрати внимание, тебе сейчас массажируют твое физическое тело, но тебе это не мешает принимать нашу информацию, заниматься ченнелингом, одновременно наблюдать за тем, что происходит с твоим духом, и абсолютно не обращать внимания, что происходит с твоим физическим телом. Вот они говорят, вот так происходит с человеком, когда он полностью доверяет свое физическое тело Творцу и этим энергиям, и этим вибрациям полностью доверяет. И как бы сам пребывает не в своем теле, а пребывает вот там, в этих во всех более высоких энергиях, и занимается там развитием. И вот они говорят, вот таким образом происходит переход. Сознание пребывает где-то и совершает свои там развития и все такое прочее, не обращая внимания на физическое тело. А о физическом теле позаботятся, позаботятся, вот так они говорят. Я им говорю, ну подождите, но я им говорю, ну подождите, хочется же, чтобы физическое тело там туда-сюда было же красивое, там хорошее, там здоровое и все такое прочее. Они это для личности. Мы тебя суперсовременное адаптировали. Они сиськи, господи. А они, говорят, да". они говорят, это нужно для личности. Эх. Они мне опять показывают мою личность, в которой остались только ноги. Не <свят> <И> то прозрачный. <свят> и глаз. Почему-то. Один глаз. Один глаз и ноги. Прикольно. И они мне, опять пока, они мне показывают физическое тело, и они говорят, что те вибрации, которые сейчас и получаешь ты как человек, и как дух, это высоко, высокие вибрации, высокие энергии, и тело будет получать все время эти вибрации, эти энергии, и, и, и эти энергии, вибрации будут питать тело и исцелять его, и, и трансформировать, и оздоравливать, и так далее, в том поду. Автоматически. И вообще, и мне вообще показывают, вообще на эту тему больше не парься, и вообще и вообще даже. И, и, и, и, не, задавай, и не задавай глупых вопросов! Эти иллюзии ковырятся в носу, понимаешь? Она себя не любит, она там. То есть все. Ой, вот. это, это вообще все осталось в прошлом. Это вообще все осталось, это они сейчас, они говорят, это все для тебя уже. Не то, что не существенно, а вообще об этом забудь. Они имеют, ты об этом и забудешь. Они мне показывают а эти мысли, не уживутся в твоей голове. Офигеть! Теперь я понимаю, зачем они сказали включить говорилку чтобы напомнить, зафиксировать момент <смех> <смех> удивительно <смех> так. слушай, что там, оно про батарею что-то показывает или что? что да, низкий уровень зарядки включи, пожалуйста, вот этот вот беленький штепсель да, это низкий уровень зарядки осталось 10% да вот сюда вот включи. Вот. вот Давай я включу. Опа. Так. Закрыть. Вот смотри, заряжается все. Потому что у меня одновременно и работает... Леночка, они сейчас просят, чтобы ты подошла к моим ногам и что-то там с ними сделала? Я знаю, я должна пересесть и... Это от, все... коли, от колени до... До, до низу, да. Да, да, да. Вот там что-то вот это... Вот эта вот личность там у них. Так, подожди, а что там? Личность, какая из личности? Что там они хотят, эти личности? Угу. Нет, владыки кармы, владыки хроника каши, нет, говорят, ага, я не ссорили, прошу прощения, мой творец, мой творец, ага, «Исправь меня». <С Surges> Смотри, как интересно. Когда человек совершает переход, то к этому процессу подключается и сам Творец, потому что в данном аспекте необходимо как его согласие, так и его желание, так и его разрешение. ибо Создается существо, создается дух и все такое прочее в одном контексте, оно развивается, получает развитие э -э -э согласно разрешению и задачам Творца, но как бы Творец имеет право поставить последнюю заключительную точку на этом этапе развития и поэтому они говорят попроси творца я спросила как они говорят просто произнеси мой творец исправь меня То есть я думала обратиться к ладыкам кармы, к ладыкам хроника Каши. Они говорят, нет, это уже для тебя неуместно. Офигеть, хорошо, для меня неуместно, а для других. Они говорят, нет, а для других это уместно. А если мне работать с людьми дальше, то как? Они мне говорят, мы тебе все покажем. Ну, вот это то, что я тебе говорила, да? Это вот такие вот мои интуитивные понимания. И сейчас они мне объясняют, что теперь я буду работать с людьми в новом формате. С новыми подходами. С новыми всеми... Но вообще все будет по-другому. А скажи, пожалуйста, когда ты будешь, вот, грубо говоря, не говорите осторожнее, как, как только ты прикасаешься рукой, да, и то с человеком, что будет происходить? Эне, э, человек будет получать энергетический заряд. И этот энергетический заряд будет активировать в человеке сразу все. Быстро. И получается, что у него сразу включится, и может быть, ну, как быть крайне тяжело, да? А, да, они говорят, вот они сейчас мне показывают, они говорят, что прежде чем ты будешь работать с человеком, даже просто словами, даже, про, они мне сейчас показывают своим присутствием, просто присутствием, <свот> молчаливым. <свот> Во-первых, они показывают, что мне нужны будут посредники. но ну, но к этому и шло. Вот, посредники. Те, которые передают энергию. Вот. И... Или же, когда я буду работать с людьми, то мне нужно будет... Они мне будут давать необходимые... Они показывают на меня, не будут одевать на меня. Варежки. Не то, что варежки, не будут одевать на меня оболочку, которая будет защищать людей от, от э, моего света. Ну, в зависимости. Вот сейчас они мне показывают толщину этой оболочки. Меньше и больше в зависимости от человека, да? да? в зависимости от человека или от человека. И сейчас они мне показывают, как это вообще будет работать. Если это будет много людей, мне сейчас показывают большую группу людей, большую такую аудиторию, и как это будет... То есть это будет происходить касание, но касание будет происходить с каждым индивидуально. С кем-то через достаточно толстую оболочку, с кем-то через потоньше оболочку... Пока вот так. Это на ближайшие полгода они показывают. А потом, это, а потом и эти инструменты будут меняться. А, и я спрашиваю, почему будут меняться. Они говорят, потому будет меняться, потому что энергии поменяются. Энергии поменяются. И, соответственно, и в тебе инструменты будут меняться тоже. они мне показывают, что больше из тебя не нужно будет инструменты, как раньше, вытаскивать, выдергивать, потом заживлять какие-то раны и все такое. Они говорят, теперь из тебя все будет втекать, втекать, втекать и, вытекать. и вытекать. Очень хорошо. Офигеть. Удобненько. Втекать Надо и вытекать. Потому что когда просто входила, то оно создавало некую дискомфорт. Да. Ну, ты знаешь, что такое, когда входит. Да. Сейчас у меня осталась одна нога. Второй уже нет. А какой нет? Правой? Вот этой нет. М -м -м. А она легкая-легкая. На физическом плане она легкая-легкая. И ее нет. А вот это еще стоит энергетически. Матрично стоит. Как интересно. Ну хорошо, ладно. Что еще вы мне покажете? Что еще вы мне хотите сказать? Они мне показывают, что переход совершат многие, но в процентном соотношении это будет третья четвертая часть всего населения. А что будет с остальными? Со временем они все развоплотятся и перейдут в другие миры. На, на более низких на более низком уровне. Чем земля? Да. Но они перейдут каждый в свои. Да, они, они, они, они говорят, они получат свои, как... но ну, они получат то, что они заслуживают. Они не хотят произносить слово «наказание», но они пока не говорят то, что заслуживают. Они получат свое, то, что заслуживают. Ибо они говорят, говорит совсем, дает совсем, слышит совсем одинаково, и одни это принимают, а другие нет. И кто не принимает, тот получит то, что заслуживает. Они показывают, у, у, у них остались их последние крохи. Они говорят, третья, четвертая часть населения планеты Земля. Они говорят, этого достаточно. Достаточно для, достаточно для чего? Они говорят, для формирования нового мира, новой платформы, новой реальности. Ну, да, это же все равно постепенный уход. Новые люди будут рождаться уже совершенно с новыми качествами, правильно? Численность душ на планете Земля будет сокращаться. Численность людей на планете Земля будет сокращаться, а соответственно и численность душ воплощенных на планете Земля будет сокращаться. Поэтому на планете Земля будут э -э -э оставаться и воплощаться. Только более высокоразвитые духи и души, а более менее развитые будут уходить в те миры и пространства, которые им соответствуют. Ну, их просто сюда не будут пускать, грубо говоря. Больше. Я им задаю вопрос, а как же тогда быть с тем, что я целиком полностью осознаю и понимаю, что это мое последнее воплощение на планете Земля. Они говорят, да, ты э э совершаешь переход в этом воплощении, перейдешь. И, и уже с этой более высокой платформы уйдешь в другие миры. Ты пришла, ты пришла в этом воплощении для того, чтобы совершить этот переход. Ты его совершишь, получишь свое развитие и уйдешь в другие миры. по нему -по показывает -по -по путешествие, уйдешь в путешествие. А... Хорошо. Я у них спрашиваю. Ну хорошо, это понятно. А сколько же тогда мне осталось еще? Если я совершаю переход, то тогда в этом переходе сколько я должна пребывать и какую работу должна выполнять. А они мне говорят: а теперь ты это решаешь сама. Столько, сколько ты на тебя больше не действуют те механизмы, которые действовали раньше. Теперь ты сама решаешь, сколько тебе жить. Вот я чувствовала, что Теперь ты сама решаешь Сколько тебе жить Я не чувствовала Они говорят На тебя больше не действуют Они мне говорят У тебя больше нет судьбы У тебя больше нет Ты свободна теперь ты решаешь все сама. И они мне говорят, вот эти все высоко-высоко-высоко-высоко вибрационные вот эти семьи Гипербореи, Атлантида, вот эти вот лимурицы, вот это все, они говорят, они именно так и жили. Но они там жили там по 300, по 400, до 1000 лет. Именно вот таким образом. Они сами э, пребывали в этом миру и в этом образе столько, сколько считали нужным. Потому что э, процесс омоложения твоего человеческого... Сейчас они опять говорят человеческого тебя. Они вообще не говорят теперь слово личность. Твоего человеческого тела, физического тела, происходит автоматически. И поэтому, сколько ты считаешь, столько оно и будет омолаживаться и, и пребывать. Я у них говорю, а как же матрица? Они говорят, трехмерная матрица на тебя будет действовать ровно настолько, насколько ты в нее веришь. Вот еще один механизм. То есть, если ты ее отвергаешь полностью и в нее не веришь, ты уже эм, в, эм, понимаешь, ощущаешь себя в другом пространстве то на тебя влияют, то, на, то ты пребываешь в законах этого пространства. Если ты снова каким-то образом частично войдешь опять в трехмерное пространство, то оно на тебя будет влиять. Вот, и они мне говорят, и теперь выбирай сама. Они смеются, они говорят, но ты же все равно пойдешь за духом. <свес> вот так это и работают механизмы, прикинь, как интересно как интересно я сейчас у них спрашиваю ну хорошо, а как же там с омоложением все такое они говорят э -э, омоложение все такое будет происходить частично на данный момент остановлен процесс старения вот и Омоложение будет происходить по мере твоего пребывания в пятимерном пространстве. Насколько ты сможешь, допустим, там, ну там, грубо говоря, 23 часа в сутки пребывать в нем. Или все 24 часа в сутки. Они говорят, доступ это получила все. Но они опять смеются и говорят, ты же все равно пойдешь за духом. Там не Они говорят, ты все равно пойдешь за духом. Они говорят, даже если ты ошибешься, ты все равно пойдешь за духом. Они говорят, потому что ты потеряла свою личность. Как с личностью работать. Ну, надо просто растворить. Спасибо большое. А для того, чтобы растворить, надо? Да, быть. Да, должен быть вот этот весь подготовительный этап. Ну, насколько его нужно, так обозвать. Я у нее сейчас спрашиваю. А... Ой, я сейчас произнесла световое тело, как что вот это, вот это, вот это все. И они мне показывают, они мне говорят, смотри сейчас, э, что такое твое световое тело. И они говорят, э, вот они сейчас мне показывают, что, во-первых, оно огромное, во-вторых, э, все едино, что мое физическое тело, что световое тело что мой Дух, что Вселенная и что Творец, все едино. Я как будто бы щупальца Творца. Вот Творец, а я как будто бы его какая-то часть, ну вот какая-то щупальца, его волосинка, ну скажем так, угу. вот волосинка. И вот как на мне на моей башке волосинка одинаковой энергии со мной, ну, а я же им сейчас говорю, ну одинаковой энергии со мной, да, так вот и на и я волосинка на голове творца, ну так грубо говоря, а я же им тут же говорю, ну и только что я со своих волос поснимала там э, всякие там квакозябры, а они мне говорят, вот э, точно так же, если э, на тебя, ту, на, тебе, на, на тебя как на волосок тоже будет что-то прилепливаться, но это уже незначительно. И оно уже не будет иметь такого воздействия, как раньше. но вообще не будет иметь никакого воздействия. Оно просто лишь показывает кого-то будет покрываться пылью. И достаточно будет его смахнуть или сдуть там, или ну просто элементарно там какие-то. И они мне, по... а, они мне показывают. Во-первых, это будет видно. Это будут. Это буду видеть и я, это будут видеть и выше. Будут разные там мне напоминалки и все такое прочее. И будут показаны инструменты. Инструменты. Смах, смахивание. Они говорят, а нет, ты просто включаешь свое внимание на свое физическое тело. Они говорят, пыль будет нас наложиться частично только на твое физическое тело. На твои другие тела уже это не будет касаться вообще. И достаточно просто свое, твое внимание. Просто направь свое внимание и эм, ну, представь, что ты просто сама себя смахнула пыль. Или, или просто хотя бы об этом подумай. Этого будет достаточно. Эх, да. Хорошо, что еще покажете, расскажете? А простым смертным разговаривать иногда можно будет. Вот, не простым совсем. А, вот они мне сейчас. Заслуженный Я им говорю. Вот, например, Лена, да, и Инна, и наподобие Лены. А вот они мне... Они, вот ты представляешь, что сейчас происходит? Лен, ты не поверишь. Они мне сейчас сразу, вот сразу в мою башку, они мне сейчас сразу показывают твой образ и все, что с тобой происходит, Дениса образ и все, что с ним происходит, да, моего сына и все, что с ним происходит. И дальше всех остальных людей и все, что с ними происходит. Причем с каждым из вас это происходит по-разному. И я это все принимаю сразу и одновременно. Вот ты можешь это себе такое представить? А, то есть, чтобы это рассказать все быстро, не хватит слов быстро рассказать. Это, блин, вот это оно и есть. Вот это и есть вот это вот... Как я удачно задала? Телепатит, телеп телеп телеп телеп телеп Блин, что это? Как, как это? Это вот это мысли формы. Вот это и есть мысли формы. Это я а, могу уже воспринимать мысли формы в большом количестве одновременно и распаковывать их сразу же. То есть не по одна, не по одной линейной, поочередно, а сразу и много. Так, теперь давай, как это перевести тебе на, на русский язык. Значит, смотри. Например, что касается Лены. Значит, они показывают, что Лена и же с тобою... Во-первых, хотите или не хотите, но с вами бу будет идти работа ввиду того, что эта работа идет на планете. Это первое. Второе. Если вы хотите, значит вы это осознаете. Они говорят, их задача просто осознавать, просто осознавать, просто осознавать, просто пребывать в этих энергиях и осознавать, что вы пребываете в этих энергиях они показывают и их вынесет. И показывают, и их вынесет. И таких, как Лена, показывают много. И они все входят вот в эту четвертую часть, в эту третью часть. То есть вас вынесет. Но каждого на своем этапе, на своем временном промежутке. То есть процессы они говорят, делайте свои работы с личностью, проводите свои работы с личностью и просто пребывайте в осознавании этих энергий. Сейчас задаю вопрос, ну, как им объяснить, чтобы просто... При... Они говорят, хорошо, тогда просто им говори, чтобы они делали то же, что они делали раньше. Работайте над собой. Работ, сейчас они опять говорят. Работайте над собой. Работайте над собой весело. Они говорят весело. Работайте над собой весело. Вот. Они говорят. Вот они говорят. Осталось недолго. Осталось вам работать над собой осталось недолго. Они говорят мы ускоряем. Мы ускоряем, мы ускоряем процессы. И они мне говорят, это то же самое, как Лена задала вопрос. А теперь нам будет легче с тобой? А ты сказала, нет, теперь вам будет быстрее со мной. Вот точно так же вам всем будет вообще вот то, что будет происходить. То есть сейчас, правильно ли я понимаю, что та информация, которая сейчас у тебя одновременно проскакивает, то тебе надо будет сейчас просто произнести первую букву предложения и заткнуться, а дальше ты все сама считаешь. Они опять, Они опять вторят. И главная задача осознавать себя в потоке. И главная задача осознавать себя в потоке. И главная задача осознавать себя в потоке. И сейчас они мне, и сейчас они мне, э, вторят мои слова. Они мне говорят: ты же только что про, ну или там, когда там час назад, они мне говорят: ты же только что произнесла формулу. Пути. Идти за своим духом, mm -hmm. идти за своей верой, идти за своей интуицией, и идти за своей mm -hmm. любовью, за, выше, за, высшими. за высшими и воспринимать мир и все вокруг не умом, а чувствами, сердцем. Вот они сейчас и говорят, вот это формула. А ангелы ржут и говорят, что Формула Штанмайера. Ну, сори, это, это по анбас. Ну, что смеются они. Все, новости надо смотреть. Мира. Все, не парься. Не парься. Когда поймешь, тогда будешь тоже ржать. Но и это прикол. Ч... Это такой прикол. Я что-то там читала. Вот, например, они, да? вот они говорят, что это и есть формула. Вот это и есть формула. Они говорят, напиши это. Они мне показывают доску. Говорят, напиши это на доске, никогда не стирай. Мы, говорят, скажем, когда стирать. Вот, говорят, и... и, вот, и... Все время им показываю это, а все время им напоминаю это, а все время им показываю, все время и напоминаю. Ты прошла этот путь, ты прошла этим путем, и их путь такой же. И их путь такой же. Осознавать себя в потоке ⁇ это находиться в нем всегда. Да, они говорят, насколько, насколько ты можешь, это, это для них, они говорят, это для них сложно, но так же сложно, как было для тебя, но со временем они не привыкают, легче, легче, легче, легче. И они дальше пребывают все больше и больше в состоянии потока. И потом, когда они привыкнут находиться в состоянии потока все 24 часа, они совершат такой же переход. Вернее, закончат свой переход в таком же формате приблизительно сейчас повторяют как и ты угу. в этих осознаниях не позволяют они мне сейчас смотреть тебе в глаза потому что у меня сейчас идет процесс если я посмотрю тебе в глаза я включусь в тебя я их так теперь они показывают мне Дениса и говорят, что, я им говорю, хорошо, часть меня, он как часть меня, я часть его, каково же теперь будет ему? А они говорят, что его день рождения это помощь ему в переходе. Его день рождения не случайно совпало с тем, что сейчас с тобой происходит вот а, показывают они мне Данюшу моего младшего сына и говорят, что а в нем уже многое встроено, он уже рожден с многими качествами и И они показывают, что он должен пройти опыт личности, но он будет в нем не такой тяжелый, не такой долгий, как у меня. И не такой веселый, как у тебя. Легкий. Гораздо легче, гораздо проще, и гораздо короче. И дальше показывают. Как-то размыто, не могу увидеть, но это как-то связано там с высокими вибрациями, что-то такое. Вот. Вовка, мой сын. А, мне показывают, что он будет работать с землей. А как он будет работать с землей? Мне показывают, он такой какой-то прям как-то стоит двумя ногами на земле. какой-то у него пусох. Он будет работать с землей, но он... Страш, что ли. Как понять, страш. как-то будет происходить все по-другому. Вот сейчас они мне говорят, э Лена беспокоится. Они говорят... Э Каждый раз, когда она, э, когда мы соприкасаемся с ней, мы растворяем ее личность. Каждый раз она, они говорят, пусть не беспокоится, процесс уже идет. Э, сейчас она стала лишь свидетелем. Окончательного... У меня остался один пальчик. Эм, окончательного... Ну, а не? Да. Не-не-не, он, он уже это... Mm -hmm. Вот, оконч, эм, окончательного... Они говорят, она стала свидетелем твоего окончательного, заключительного цикла. Но она должна понимать, что ты прошла всю цикличность и все этапы и сейчас они мне показывают, они говорят, ты, э, они мне сейчас, пок, вот ты понимаешь, я не успеваю это все говорить, э, они показывают вокруг, сидят вот эти все пищики, вот эти, они все фиксируют, все вот это пишут, и они говорят, они выписывают программу, которую ты выработала, и эта программа, Дубли, дублируется, и, и эти знания дублируются и будут разноситься сейчас по всей Вселенной. И это э, одно из многих уже переходов, потому что на планете уже есть те, кто перешли. И у них свой опыт перехода, но одна общая схема. И это все очень ценные знания, качества, свойства, и все такое прочее, и, и каждым духом это вырабатывается, равно как и каждой личностью, это вырабатывается по-своему, и в своем контексте, в своем воплощении, в, св в своих программах. И ты являешься носителем своей программы, завершенной, плюсовой, абсолютно выработанной, программы, которая вывела тебя на этот новый уровень, в эту новую матрицу. Соответственно, теперь ты можешь передать эту программу другим. И ты будешь именно это делать. Но ввиду того, что время сжимается... И ускоряется, эту прог... а ты проходил эту программу много лет, а у, у этих людей, они мне сейчас показывают тебя прям так пальцем, а у нее этого времени нет, у нее этих лет нет. Поэтому эта программа сейчас переформатируется э, в тебе, и ты теперь будешь встраивать ее в быстром варианте, для того, чтобы люди проходили ее в быстром варианте, согласно их развитию согласно развитию их духов. Они говорят, вот почему аккуратно с пальчиком. И опять показывают мне, что я прикасаюсь к человеку пальчиком. Офигеть! Я у нее сейчас спрашиваю, так что получается? Вот это все через что я прошла. Все, через что я прошла. Это все было ради этого? Они говорят, да, это все было ради этого. На 70%. А остается 30%. Даже на 75% сейчас повторяют. Остается 25%. А что входит в эти 25%? А в эти 25%? Реализация. Реализация реализация своего развития вот что они говорят то есть мой дальнейший путь это уже не развитие ну то есть в какой-то степени это развитие но это э, лучше показательно для других да в этом воплощении это как бы максимально достигнутая точка и теперь только реализация этого развития. Так и говорят, реализация развития. До сегодняшнего дня я развивалась, а теперь идет реализация развития. И, и таким образом я буду развиваться. Ну, по большому счету, в поднятии вибрации меня больше не пустят. Потому что разрывы большие. Да, да. Да. Поднятие вибрации максимальное на момент здесь и сейчас. Теперь только реализация этих вибраций, реализация этих знаний. И дальше они мне говорят, насколько это будет тебе интересно, настолько ты здесь и останешься. И они мне показывают, что в тех высоких мирах именно все так и работает. То есть там, когда высшие сути и духи пребывают, они пребывают именно в таком состоянии. Они достигли вот этих каких-то там высоких частот, высоких вибраций и находятся вот на этом пласту. И дальше вот там творчествуют, вот там вот э, прибывают, вот там вот как бы транслируют это, взаимодействуют и все такое прочее. Когда же им это надоедает, ну или в каком-то смысле они, э, грубо говоря, накушались этого всего, им перестает быть интересно, они хоп, выключили себя, просто выключили. Приняли решение, я себя выключаю. И они выключают, причем они мне показывают, что переход на другой уровень произойдет так же легко, как ты сейчас перешла. То есть, грубо говоря, сознание перетечет на другой уровень, и все. И э, суть никак это не почувствует на себе, никак там... То есть не надо так, не вешать. Ни, никак вообще не ни, ни, ни больно, не тяжело, не трагично, не печально, не а, оу-у, там рыдание, страдание, гробы и все такое прочее. Они мне сейчас показывают это. Ну, они говорят, это смешно. Ну, у меня был такой вопрос сейчас. Мне показывают это смешно. Они говорят, это, это, это смешно. Они говорят, для тебя это уже смешно. Они говорят, это все волнует личность. Опять они не говорят, это все волнует личность. Не показывают.. Личность сидит напротив. Нет, они говорят, в твоей, из твоей личности остался только в большого пальца на данный момент. От моей личности остался ноготь. Большого, он еще сколько будет пребывать? Большого пальца. Они говорят, он растворяется. Растворится и он сейчас полностью. И на вот этом глазе, как это тут ресницы какие-то. Вот тут вот эти вот. Они говорят, еще, еще немножко подожди, полностью завершится процесс. Что там делает мой дух? Ой, там сотворилась сфера. Какая-то интересная сфера в этой сфере. Угу. Они мне говорят, не сфера, а материализация. Там происходит сейчас материализация. Они мне говорят сейчас, материализация тебя в новом качестве. Прозрачная сфера. Какая-то хрустально-прозрачная -хрустально какая сфера. Фактически полностью прозрачная. И они мне показывают, что это новое воплощение, но нов, нов, новая материализация. Меня. Сфера. Это гибкая сфера, перетекаемая, меняющая, меняющая любые формы. Могущее приобретать любые формы. Они мне сейчас даже сердечко сделали в виде сердечка. Прикольнулись. Такого хрустального. Вот. А, нет, простите, не прикольнулись. Это они мне показывают, что все сотворяется любовью. Сори, простите, не так считала. Вот. И что еще? Они мне показывают, работа завершается, процесс завершается. Ну, видишь, не ответили на мой вопрос, как работать с личностью. Оказывается, что с ней все время работают. Не mm -hmm. нужно просто работать и все. Да. Они говорят, мы ускоряем таких, как Лена, ускоряем, ускоряем максимально, насколько можно, чтобы их тела не разорвало. Они говорят, мы сами в этом заинтересованы очень сильно. И их задача не сдаваться и пребывать. Все, от ножки ничего не осталось. Так. Я им говорю, ну хорошо, вы понимаете, что сейчас мой ум говорит мне, личности уже нет, вы мне показываете, что ее нет, а физическое тело еще осталось. Они говорят, человек должен жить в физическом теле. И для этого нужно физическое тело. Человек должен жить в физическом теле. Для этого нужно физическое тело. А личности для того, чтобы жить, не обязательно. Для того, чтобы жить, личность не нужна. Понимаете? Для того, чтобы жить, нужен дух и человек. С телом. Да, с физическим телом. Ну и со всеми другими телами. А личность не нужна вот со своими, со своими тараканами и с огромной кучей вообще всего на свете. Всякого дерьма. Они говорят, э, личность не нужна. В... Они говорят, потому человеки и вырабатывают свою личность, они ее растворяют. И это и есть процесс, путь духа путь развития духа путь развития души и сейчас они мне говорят что на планете земля были знания и высшие многие мудрецы говорили что э, когда мы рождаемся мы рождаемся не человеком и мы рождаемся существами а человеком мы должны стать вот именно об этом процессе они и говорили что э, сейчас как раз э, вот эти 1 э, четвертая или одна третья от всей массы человеческого населения, э, планетарного населения, и становятся человеками. Человеками, у которых нет личности, но у, как, в которых есть человек и в человеке есть дух. И вот сейчас они мне говорят, а теперь вспомни, ведь всегда говорили, э, тело, дух, душа. Тело, дух, душа. Они мне говорят, где здесь личность? Она никогда не называлась вообще. Вы ее придумали сами. Э, а мы, говорят, позволили, чтобы вы ее придумали. Потому что это опыт вашего развития. Триединство человека – это тело, дух, душа. Но где в этом триединстве звучит слово «личность»? Его нет нигде. Вы его придумали сами. Равно как и дуальность личности, равно как и эгоизм личности, равно как вера и невера личности и все такое прочее. Это все заморочки личности. Когда человек пребывает только в состоянии духа, без личности, в нем этого всего нет. Просто нет. В нем этого. Личность дана для развития, да? Личность дана, да, для вот прохождения вот этих всех тараканов, для фактирования этих всех тараканов в себе, для осознавания в себе и хорошего и плохого, для выравнивания себя и, и именно для вот этого всего пути. Что этот путь нужно пройти. И они говорят, что сейчас мы ускоряем прохождение этого пути. Ускоряем. По мере прохождения этого пути идет растворение личности. И завершение пути они мне показывают меня. Личность полностью растворяется, а путь завершается. Это и есть переход. <связывая> то есть задача не вести кого-то там, ну то есть вести кого-то, но основная задача это в, в, в свой путь. А, они говорят, у каждого свой путь, у каждого свои задачи и не надо ставить задачи личности, <связывая> которые она себе придумала. А, ну, типа вести там народ к свету Да, да, да, да, да, вот да, это, да вот дайте это, я вам да. сделаю добро да Они говорят, это все заморочки личности Это хочет она Ваша задача идти за духом, а не за личностью Опять толдычат это Идите за духом, а не за личностью Усмиряйте свою личность перед духом и идите за Духом, и тогда вы придете быстрее. А, то есть не надо озадачиваться больше, привести к свету. Занимайтесь собой, опять говорят, занимайтесь собой. Они говорят, там, где нужно включиться вашему Духу, он включится. Хотите, хотите вы этого или не хотите, а задача личности будет только наблюдать и фактировать это, идти за Духом. И позволять ему выходить на поверхность Это и есть поток, они говорят Чем больше ты позволяешь своему духу прибыва, выходить на поверхность личности И управлять твоей жизнью Тем быстрее ты войдешь в эти состояния Они сейчас говорят тебе, как Инна тем быстрее ты совершишь переход, тем быстрее ты освободишься от личности и от всех ее заморочек. Мой дух возвращается в меня, он сейчас перетекает, он перетекает такой интересный. Такой какой-то разноцветный. Выше говорят, сеанс завершается. Все сворачивается вокруг. Все сворачивается, схлопывается. Я благодарю всех за работу, я благодарю всех за внимание, потому что желающих послушать очень много было и, наверное, будет. Ну, что сказать, не, не, даже не знаю, что мне сказать, пока я не открыла глаза, мне нечего сказать, ну, что есть, то есть. А дальше поживем, увидим. Ну вот как-то вот так. Все. Всех благодарю. Еще раз напоминаю, что я пребывала своим сознанием во многих местах сразу и осмысливала очень много и фактировала очень много вещей одновременно. Это было очень интересно. Это был очень необычный опыт. Я так думаю, что так дальше я и буду делать. Ну, про просто потому, что оно не может быть теперь по-другому. Вот. А если вы хотите, чтобы я делилась с вами дальнейшими своими какими-то наблюдениями самой себя, наверное, Почему-то мне говорят, что это было бы интересно и что это будет важно. Ну, хорошо, не вопрос. Я и дальше буду делиться какими-то своими наблюдениями в этом плане. Самой себя. Равно как... Они мне говорят, мы будем подключаться и будем объяснять. Вот они прямо сейчас говорят, мы будем подключаться и вновь, и дальше, и будем объяснять широкой публике, <laughs> что-то говорят, большой, мы, большой аудитории, мы будем объяснять, что это такое и, и как это происходит. Все благодарю, люблю. Прикольно что ну, тебе весело мне весело <смех> мне наверное будет очень весело <смех> но ощущения очень прикольные ну понятно что там легкость и все такое прочее осознание а другое совершенно другое осознание совершенно по-другому воспринимается все, воспринимается мир, понимается, слышится, видится легко, весело и по-другому. Я даже на тебя сейчас смотрю и воспринимаю тебя по-другому, чем там, сколько там, два часа назад. Ну да, ты раньше включалась и сразу... Надо работать, там надо, надо это почухать, надо это выпустить, надо вот это вот. А сейчас нет, сейчас весело. А мне больше не надо работать. Вот. Я чувствовала, вот, вот я чувствовала, что все идет к этому. чувствовала А мне больше не надо просто работать, потому оно и не включается. Мне больше некуда. На планете земля мы больше некуда шуровать мне больше нечего поднимать я могу теперь просто творчествовать просто творчествовать и все и это и есть развитие то есть развитие может быть раз, разным уровнем да можно развивать это поднимать свои вибрации мне больше их не просто не разрешают их поднимать нет, я имею в виду, что тебе вот сразу хотелось вот это вот вот кого-то там работать всех работать быстро, быстро работать быстро скорее, скорее а... времени нет. А сейчас это же личность хотела быстро, да? И нет. Дух. дух, дух. Нет. А вот сейчас. Как? Сейчас еще ничего не могу тебе сказать. Не знаю. Ну, Как-то по-другому. На тебя вообще ничего не включается. На тебя вообще ничего не включается. Это что такое, товарищи? <laughs> вообще ничего не включается. <laughs> ничего не могу тебе сказать. Мы сейчас чем вообще занимались? Я чувствовала, что кто-то что-то... Ничего не включается, вообще хочу шоколадку. Вот там, что там лежит, хочу вот эту шоколадку. А не хочу тебя сейчас, ничего с тобой сделаю? И вообще мне хорошо. И все. В принципе, я об этом состоянии мечтала. Ну, в смысле, что тебе будет хорошо. Мне хорошо. Ну, у, меня, у, меня ничего на тебя, у меня ничего на тебя не включается. Не знаю, как на других, не знаю, что будет завтра. Я поговорю про сейчас. Абсолютно нейтрально. Слушай, ну это хорошо, потому что крайние работы там у тебя в голове торчали какие-то пакеты, а сейчас тебе просто хорошо. Это уже по-новому. Согласись. Во мне сейчас ничего не торчит. Вот, во мне сейчас все перетекает, и вообще я вся. Вот грани у кристалла. Вот так я вся в этих, в этих гранях. А кристаллы встроены внутри меня. А на поверхности только грани. А выглядят они как чешуйки. Да. Вот это все вот так. 0013 ноль, минут.